Привет, аудитория! В эту субботу пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, с очередной убойной ночи. Ну и на очереди у нас главный бой основного карда промоушена в тяжелой весовой категории между Андреем Орловским и Джейком Калие. Ну, делал я уже прогноз на бой Орловского. Это был бой с Вандера, где сыграла хорошая ставка на то, что Андрей победит решением. Можете посмотреть в предыдущих видео. Было это два месяца назад. Но видно, что Орловский время зря не терял и уже готов снова выступать в октагоне. Андрею 43 года, боец из Беларуси, проживающий в США. Провел в профессионалах 53 боя, из которых в 33 одержал победы. Андрей является бывшим чемпионом, прям ветеран-ветеран UFC. Дерется в этом промоушене с 2000... 2000 года. 22 года в UFC, Карл. 22 года, блин! Это ударник довольно высокого класса, может побороться, но не стремится работать в этом аспекте в бою. Есть у него неплохой кардио, которого, в принципе, хватит на 3 раунда. Да, к третьему раунду он уже так замедляется, но, тем не менее, на 3 раунда его хватает. Но есть большой минус у него, это слабый держак. Ну, я думаю, это все знают. Ну и ввиду этого достаточно часто проигрывал нокаутом, что не позволило ему добиться своей карьеры большего. Ну а даже с имеющимся багажом достижений его смело можно назвать легендой этого вида спорта. Передрался практически со всеми топами тяжелого веса, но возраст берет свое и на данный момент Орловский не ходит в топ лесовой. Но продолжает показывать, радовать нас хорошими выступлениями. Да, не назвать его нынешнюю позицию, конечно, топовой. Но в основном это новички или сильнички промоушена. Но в этих боях Орловский, по крайней мере, показывает, что его класс находится явно выше среднего. Да, с возрастом тактика боя, конечно, у него сменилась. Андрей старается не идти в размены. Старается он работать вторым номером, подлавливать все-таки соперника на контратаках. В общем, опирается на довольно-таки техничное ведение боя. Ну, по этой причине нельзя назвать бои Орловского яркими выступлениями, но зато это дает свои плоды, и Орловский не только побеждает в своих боях, но и получает меньше урона, что хорошо сказывается на его боевых кондициях в целом. Ну, его соперник Джей Колье, это 33-летний боец из США. Провел он в профессионалах 19 боев, 13 из них одержал победы. Это такой сильничок тяжелого веса. Ну, даже я бы сказал, на данном этапе находится ниже среднего, но... В принципе, мешком его не назвать. Черездует он в промоушене победы с поражениями. Глядя на его выступление, не могу назвать этого бойца перспективным. Вроде как ему 33 года и для тяжелого веса, вроде как это молодой возраст. Но что-то, мне кажется, в топы тяжелого веса он вряд ли попадет. Выступает в UFC с 2014 года, но... Но... Что, но... Но известности, не говоря уже популярности, у него нету от слова никакой. Ну, я, допустим, про этого бойца услышал, наверное, только вот в этом бою, когда он будет драться с Орловским. Да, я там посмотрел, что он там может с большего, но, тем не менее, про него я раньше не слышал. Ну, Джейк Кале будет, конечно, потяжелее Орловского, но с другой стороны, Орловскому проще будет его раздергивать э, в таких кондициях. Есть э, крайне малое преимущество у коле в размахе рук. Э, ну, что, я думаю, не повлияет на сценарий боя. В общем, Орловский более мастеровитый боится, это факт. Я думаю, в этом бою Орловский заберет победу. И, вероятнее всего, будет это решением. Это тяжелый вес, тем не менее, и всегда есть вероятность нокаута как с одной стороны, так и с другой. Есть у колье некоторые навыки в Паттере. Были бои, которые он завершался обмешинными. Но уровень Андрея не так а, а, плох, чтобы его а, переводил тот же калья. И я думаю, все-таки не сможет он это сделать. Вот. Но ну, если бой доходит до решения, то вероятнее всего в пользу Орловского. Ну, а если досрочное окончание, то тут мое мнение 50 на 50. Ну, это же, естественно, мое мнение. Вы свое оставляйте в комментарии. Также подписывайтесь на телеграм канал ссылка которого закреплена в первом комментарии под видео. Там я ближе к турниру выложу интересные, на мой взгляд, коэффициенты на бой. Ну, а вы же оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки. Давайте пока. До следующего видео.